Когда вы посещаете веб-страницу, ваш браузер добровольно отправляет информацию о своей конфигурации, такую как юзер шрифты, вид браузера и аддоны. Сайты также могут активно пытаться опрашивать браузер, чтобы получить лишние данные о нем. Если эта комбинация информации достаточно уникальна, появляется возможность идентифицировать и отслеживать вас. Речь об отпечатках браузеров, и для этого вовсе не обязательно нужны куки. Давайте зачитаем с сайта Mozilla. Mozilla — это разработчики Firefox. EFF опубликовали отличное исследование в мае, раскрывая некоторые из разнообразных методов снятия отпечатков браузеров. Есть ссылка на это исследование. Они выяснили, что за время исследования их тестовый веб-сайт посетило порядка 1 миллиона пользователей. 83,6% зафиксированных браузеров имели уникальный отпечаток. Среди них с включенными Flash и Java были 94,2%. Для их уникальной идентификации куки задействованы не были. Снятие отпечатков — это непрекращающееся и эволюционирующее противостояние между атакой и защитой, справиться с которым вам или мне очень тяжело регулярно обнаруживаются новые методы снятия отпечатков. По иронии, плагины, которые вы ставите, чтобы обеспечить себе безопасность, могут сделать вас более уникальными. И давайте посмотрим на этот список. Это вектора атак или объекты, которые делают вас уникальными. Они расположены в порядке убывания, насколько уникальными они делают вас. И это не исчерпывающий список. Наиболее опасными являются плагины. Извлечение изображений из элемента HTML5 Canvas Снятие отпечатков открытых TCP-портов и локальной сети Инвазивные механизмы аутентификации ID USB-устройств Шрифты и так далее Давайте посмотрим на некоторые из этих методов снятия отпечатков Вам стоит проверить их в своем браузере, чтобы лучше понять Заходим на сайт ipleak.net Обновим страницу. Этот сайт опрашивает браузер и раскрывает огромное количество информации, а затем сообщает вам о ней. Мы уже видели этот сайт ранее. Я только что установил флеш для демонстрации. У вас могут быть флэш, Adobe Reader, Silverlight и целый набор других плагинов. И все эти плагины будут здесь перечислены. Сайты могут не только просто увидеть ваши плагины, они могут активно опрашивать эти плагины. Здесь у нас еще один сайт, browserleaks.com. Обновим страницу. Здесь показано, что именно сайт смог запросить у этого конкретного плагина. Довольно много информации. Даже может попытаться выяснить IP-адрес. Как видим, плагины и флеш, в частности, отдают огромное количество информации. Это делает нас очень уникальным в комбинации со всеми остальными факторами. Здесь я использую расширение Quick Java. Давайте отключим JavaScript и посмотрим, что произойдет. Оценка плагинов отсутствует. Теперь на этом сайте. Невозможно разместить объект Flash. Методы, используемые на этом сайте, требуют JavaScript для оценки информации о плагинах. Это не поможет во всех случаях, но воспрепятствует обнаружению информации о плагинах на многих сайтах. Тем не менее, есть возможность активно опросить флеш и прочие плагины. Поэтому отключение JavaScript не обязательно предотвратит оценку. Но это определенно снизит ее. Снова разрешим JavaScript. И давайте отключим флеш И посмотрим на результат. И как только он отключен, сайт не сможет ничего обнаружить. Как упоминалось ранее, вам следует удалить все плагины, которыми вы не пользуетесь. Удалите их. Либо, как минимум, сделайте их неактивными. Или же, если вам нужно пользоваться ими время от времени, то используйте что-то типа Quick Java. Держите его постоянно выключенным. А если он нужен для определенной страницы, активируйте его. Оценку названий плагинов одно время можно было отключить в Firefox, но потом они изменили это, так что вы не можете больше сделать этого. Это нарушало работу сайтов. Вы не можете просто отключить оценку названий плагинов. Но даже если бы вы смогли это сделать, сайты, пытающиеся отследить вас, могут отправлять активные запросы вашему браузеру или плагинам. Для проверки на ответы, так что этот способ не сможет защитить вас во всех случаях. Речь о плагинах на примере Flash. Другие плагины также могут предоставлять множество информации, что делает плагины одним из важнейших источников для снятия ваших отпечатков в комбинации с прочей информацией. Следующий пример из списка источников, которые могут быть использованы для снятия ваших отпечатков. Это юзер-агент и HTTP-заголовки. Существует расширение под названием Random Agent Spoofer. В числе его возможностей есть рандомизация вашего юзер-агента. Либо вы можете выбирать определенные юзер-агенты. Оно похоже на некоторые другие инструменты, которые мы рассматривали тем, что меняет юзер-агент. Но в нем имеются одни из лучших способов изменять ваш юзер-агент. Как видим здесь, можно сделать его рандомным. Изменить период времени. Сделать рандомным десктопным. Рандомным мобильным. Или даже выбрать конкретный, какой пожелаете. Либо исключить их. В общем, оно позволяет быть очень конкретным в том, какой юзер-агент вы хотите выдавать. И давайте посмотрим на практике. Изменим на Chrome. Теперь тут сказано Chrome. Обновляем страницу. Готово. Ваш юзер теперь отображается как Chrome. Отлично. Меняем обратно на реальный профиль. Снова видим Mozilla. Помимо оценки системы из юзер-агента в HTTP-заголовке, он также может быть получен из бом объекта. Navigator.user-agent. Поэтому расширение также должно менять и это. Можем протестировать и проверить. Здесь у нас JavaScript, запрашивающий Navigator.user-agent. И как видите, тут у нас юзер-агент, который мы и ожидали увидеть. И давайте попробуем изменить его на какой-нибудь случайный. PlayStation 3. Обновим страницу. Запрашиваем. И пожалуйста, PlayStation 3. Так что расширение отрабатывает по двум вариантам. И это хорошо. Но не всегда все так просто. К примеру, давайте спустимся ниже. Давайте представим, что мы изменили его не просто на Chrome, а на Chrome под Apple. Как видите, тут у нас DLL. А это указывает на то, что мы используем Windows. Тем самым раскрывается, что мы используем фейковый юзер-агент. Также юзер-агенты могут утекать через WebSockets. Хотя мы и можем изменять юзер-агенты с помощью этого расширения. Нет полной гарантии того, что где-либо еще не утекает информация о вашей системе. Теперь я продемонстрирую метод извлечения изображений из элемента HTML5 Canvas для снятия отпечатка браузера. На этом сайте BrowserLeaks дается хорошее объяснение того, как это происходит. Это тестовая страница для снятия отпечатка при помощи Canvas. Canvas — это элемент HTML5, который используется для создания графики и анимации на веб-сайте при помощи скриптов на JavaScript. Помимо этого, Canvas может использоваться для дополнительной энтропии при снятии отпечатка веб-браузера и использоваться в целях онлайн-отслеживания. Метод основан на том факте, что одно и то же изображение может по-разному рендериться на разных компьютерах. И давайте я покажу вам, что это значит. Если спуститься ниже, мы увидим вот это изображение. Оно будет рендериться этим браузером всегда одинаково, если только я не изменю браузер каким-либо образом. И основываясь на этом уникальном изображении, сайт создал эту сигнатуру, которая будет сохраняться всегда, даже если я удалю историю посещений, куки и другие подобные вещи. Давайте проверим. 24 часа. Снова заходим на этот сайт. И мы видим, что сигнатура осталась прежней. 4D, 54, D7, EA. Попробуем еще раз. Опять же, не изменилось. И если мы отключим JavaScript, то сайт ничего не получит. Как и в случае с большинством векторов атак. Если JavaScript отключен, многие из векторов атак также становятся невозможны. Один из способов предотвращения этого метода снятия отпечатков, это использование плагина Canvas Blocker. Этот аддон позволяет пользователям предотвращать использование веб-сайтами JavaScript Canvas API для снятия отпечатка браузера. Пользователи могут выбрать либо полное блокирование Canvas API на некоторых или на всех сайтах. Это может нарушить работу некоторых сайтов. Либо можно отправлять сложный ответ. Можете установить это расширение. Я уже поставил его. Давайте его включим. Вернемся на тестовую страницу. Обновим страницу. Canvas блокер показывает нам здесь варианты, что можно сделать с этим запросом Canvas. Позволяет увидеть, откуда пришел этот запрос. Скрипт, который сделал этот запрос. Можно проигнорировать домен, что при дефолтных настройках означает, что аддон отправит фейковый ответ. Можно поместить URL или домен в белый список, а также отключить оповещение. Если мы поместим домен в список игнорируемых, сигнатура изменится. И давайте обновим страницу. Снова сигнатура изменилась. Еще раз. Теперь мы больше не являемся уникальными. Мы обошли эту технику снятия отпечатков. Если посмотреть в настройках, дополнение, настройки. Спустимся вниз. Здесь можно поместить URL или домены в белый список, в черный список. А это режим блокирования. По дефолту стоит Fake Readout API. В этом режиме осуществляется фейковый вывод информации. И при каждом таком запросе возникает всплывающее окно. Можно выбрать блокирование API. Можно сделать, чтобы аддон запрашивал разрешение на вывод API. Разумеется, вы можете выбрать любой из этих пунктов. Можно настроить показ оповещений, касаемо событий, связанных с фейковым выводом API. Существуют и другие инструменты для блокирования Canvas, но в этом наиболее расширенный функционал. Например, Random Agent Spoofer также блокирует Canvas, но мне он не показался столь же хорошим и эффективным. И последний пример. Снятие отпечатка открытых TCP-портов и локальной сети. В качестве примера я буду использовать этот инструмент. Firefox, используя веб-сокеты или XHR, удаленное содержимое может оценить список открытых TCP-портов на 127.001, а также на других машинах в локальной сети. Здесь у нас адрес 192 168 181. Эта машина в моей локальной сети. И при помощи веб-сокетов я просканирую два порта. 79 и 80. -й. И вот результат. Показано, что 79 заблокирован, а на 80-м время истекло. Время истекло это индикатор того, что порт открыт. А это Panoptic Click, который я показывал ранее. Он предназначен для тестирования уникальности вашего браузера. И давайте снова по-быстрому запустим тестирование. Показать полные детали. Я передаю 17 бит идентификационной информации. Я уникален среди этого количества протестированных браузеров. То, о чем мы сейчас поговорили, и что я вам показал, — это действующие вектора атак для снятия ваших отпечатков. Завтра могут появиться и новые векторы атак. Это стремительная игра. Что мы можем с этим сделать? Какие существуют лучшие способы противодействия снятия отпечатков? Что ж, для каждого из векторов атак есть две основные стратегии. Либо единообразие либо рандомизация. Некоторые из инструментов, которые мы рассмотрели, сконцентрированы на рандомизации. Canvas блокер к примеру, отправляет в ответ фейковую информацию, это стратегия рандомизации. Рандомизация означает постоянное преобразование того, как браузер выглядит для каждого из векторов атаки. Единообразие означает оставаться похожим на многие другие браузеры. Например, использовать настройки браузера по умолчанию. Но не только настройки определяют, как вы выглядите. Ваша видеокарта, размер окна. Все это вносит вклад в то, являетесь ли вы уникальным или нет. На деле очень трудно протестировать эффективность рандомизации. Если, к примеру, вы пойдете на Panopticlick и просто поменяете свой юзер-агент, а затем перезагрузите страницу, то для сайта вы снова станете новым пользователем. Вы можете обманывать себя, что продвинутый статистический анализ не сможет определить вас уникальным образом. Но в реальности это возможно. Это относительно простой тест. И если кто-либо всерьез занимается снятием отпечатков, например, правительственная спецслужба, они смогут обнаружить подобные небольшие ухищрения при помощи комплексного статистического анализа. Согласно проекту ТОР, несмотря на то, что некоторые исследования показывают, что рандомизация может быть эффективной, к примеру, это исследование, отчет от Microsoft о рандомизации в целях противодействия снятию отпечатков, на данный момент в целом доказано, что стремление к уникальности это наилучшая стратегия, по крайней мере в случае использования браузера Tor. И если говорить о мерах противодействия снятию отпечатков, браузер Tor является наилучшим решением для защиты от снятия отпечатков, поскольку он постоянно дорабатывается, чтобы справиться с новейшими атаками. Они специально усилили защиту этого браузера и добавили дополнительный код для противодействия этим векторам атак. Но, к сожалению, или к счастью, в зависимости от того, с какой стороны посмотреть, браузер Tor может быть использован только в сети Tor. Она может медленно работать. Многие вещи могут быть заблокированы. И вам может быть не нужен наивысший уровень защиты ценой юзабилити. Вам, возможно, необходима лишь защита, Достаточно для того, чтобы предотвращать пассивное отслеживание со стороны основных веб-сайтов, которые вы обычно посещаете. Вас могут не особо волновать крайне сложные атаки правительственного уровня. Вам может быть нужна защита от снятия отпечатков при помощи браузера Тор. Но не факт, что вас устроит медлительность сети Тор. Но, к сожалению, эти два факта неотделимы друг от друга. Тем не менее, не все потеряно. В разделе «Об усилении защиты браузера» мы раскроем больше методов противодействия отслеживанию и снятию отпечатков. Перед тем, как начать вносить изменения в свой браузер, дождитесь этого раздела. Также есть браузер John Dufox с усиленной защитой, который даст вам определенный уровень единообразия, поскольку он используется другими людьми. Также для единообразия может помочь использование виртуальных машин и дефолтных настроек браузеров, а также живых операционных систем или как минимум определенного уровня единообразия. Какой бы метод вы не использовали, необходимо тестировать их для определения работоспособности. Перед вами целый набор ссылок и сайтов, на которых вы можете протестировать различные техники снятия отпечатков. Многие из них мы уже упомянули но не изучили.